Настоящий бакер, катаясь без шлема, может различить до 30 различных видов насекомых. Та-дам! Ну что ж, всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма и делиться с тобой своим прохождением. Ну и в данном выпуске я постараюсь рассказать, показать тебе о всем том, что произошло за кадром, что мне удалось построить и чего удалось мне уже достичь об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Поэтому поставь, пожалуйста, авансиком лайкосик под данный видосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя годными, крутыми видосами по самым разным современным видеоиграм, таким, например, как Вальхейм и не только. Ну а мы, конечно же, начинаем! Да, в прошлый раз я тебе показывал уже свой совершенно новый пост, но теперь он немножечко преобразился. Как ты видишь, стенку я уже вокруг этого всего дела достроил. Не помню, была ли она в прошлом видео или же нет. Да, вроде бы э, была. Но я, в принципе, достроил не только стеночку, но я еще и построил вот это мое самое главное жилище. Мой дом Ярла, как видишь, обрастает все новыми бревнами. Крыша уже появилась у него. Здесь я сделал вот такую вот эффектную лестницу в два пролета аж целых, чтобы мне было можно подниматься сюда удобно, да, и не сжаться, чтобы мне было тесно. Также я сделал вот здесь вот подвальчик. Да, пойдемте, продемонстрирую все в деталях, расскажу, покажу. Та территория, которую я еще пока не облагородил, со временем Конечно же, я это сделаю, я тут немножечко преобразую, уберу где-то болото, может добавлю какие-нибудь огороды и так далее. Ну или может что-нибудь еще придумаю, что даже, возможно, ты мне предложишь в комментариях. Поэтому пиши смело, не стесняйся, предлагай, что бы ты хотел, чтобы братишка Scratch еще построил. Здесь, значит, в своем, в этом а, фортпосте, конечно же, прислушаюсь и, возможно, что-нибудь специально для тебя построю. Начнем, пожалуй, с подвальчика. Да, тут у меня, значит, такие дверочки открываются, и мы сразу же заходим вот в такой вот уютный подвальчик. Вальчик, правда здесь сыро, мокро, да Под ногами водища постоянно Крысы бегают, гадят во всех углах Я запарился уже лопатами снеговыми Убирать их, да, но, но, ничего страшного Ко всему викинг адаптируется, поставил я, значит, здесь Кузницу, так, теперь смогу, могу спокойненько Здесь чинить свое оборудование Или же ковать совершенно Новое, ну и также здесь у нас стоит верстак Эти все устройства у меня уже активированы Они уже в рабочем состоянии И можно ими спокойненько а, Пользоваться, да, здесь у меня мини-склад Все металлические, все металлы у нас находятся вот в этой именно а, стороне Все, что не металлическое, да, я планирую Размещать именно вот в этих вот а, Сундуках, это всякое дерево, всякие Камушки, саженцы, семена, в общем Всякий остальной хлам у нас с этой стороны Хранится, идет выход прямо на наш дракар. то есть мы можем спокойненько отсюда Сесть на наш Драккар, а, подход К которому со временем я сделаю более-менее Нормальный, пока что вот такого он Плана еще не обустроен, да И я вообще не до конца еще все это достроил Как вижу, у меня только половина дома еще готова остальную половину я даже не знаю, как я буду еще продолжать, в какую сторону и так далее. Возможно, куда-то влево или вправо ответвление сделаю, но там уже будет а, видно. Самое главное... Что уже общие черты Прорисовываются того, что я задумал Да, и как, и как я хотел вообще все это Сделать здесь реализовать Да, вот он дракарчик спокойненько сюда заплывает На котором мы сегодня еще с тобой сплаваем Да, у нас с тобой миссия сегодня глобальная Да, нам надо будет а, поближе К боссу а, массы костей Уже придвинуться и сегодня мы туда И поплывем, будем там искать местечко Где бы можно было обустроиться Поэтому смотри это видео до самого конца Дальше будет гораздо больше интересного контента Приятного тебе просмотра, ну а мы продолжим продолжает. Шикардосная просто лестница. Обожаю ее. Смотри, тут даже можно паркурить, да, со стороны в сторону. Вот так вот, бабам, бабам, прыжками передвигаться. Ну да ладненько. Заходим, ребятки, внутрь. Очаг, да, на котором можно уже вот на этих вот новых стоечках жарить будет а, мясо. Да-да-да, это неотъемлемая часть была интерьера. Я именно, так про... Я именно так и проектировал, чтобы у меня в центре в самом был огонь, и чтобы у меня всегда было тепло и сухо здесь, да. Что еще здесь установил? Ну, кресло, трон. Это, как говорится, ничего такого удивительного Обычный трон, обычное кресло, где я вот так вот буду посиживать, да, отдыхать Раздумывая о великих делах и так далее Ну вот как-то так, пока что, ребятки, все у меня на ранней стадии строительства Очень много чего еще предстоит закончить Да, еще ты видишь, вот здесь вот крыши нет и так далее Здесь, скорее всего, я все это доделаю Но перед этим мы сначала сбегаем на свою старую хату Которая называется трактир у оленя И добудем здесь кое-чего важного. Да, я уже недавно нашел репу на болотах и теперь ее активно выращиваю. Так вот сегодня мы немножко займемся садово-огородными делами, да, быстренько соберем урожай и его, естественно, обратно а, засадим. Но перед этим надо, конечно же, проспаться. Давай сейчас отдохнем и не берем пропашник на всякий случай, да, он нам пригодится. И пойдемте уже заниматься земледелием. Да, вот тут из того, что у меня еще поменялось здесь на этой карте, здесь у меня раньше был загон с кабанами. Но сейчас его нет, спросишь ты, почему? Куда делся загон с кабанами? А я тебе отвечу. Недавно, да, тоже за кадром, на меня была совершена атака двух троллей с дубинами, да, на перевес. И они меня тут устроили, знаете, каламбур. То есть всех моих свиней, конечно же, почикали, но мой, мой форт как стоял, так и стоит, потому что мой форт так просто а, не возьмешь. Ну, естественно, я им навалял по-быстренькому, да, и, как говорится, что успел спасти, то и спас. Но вот, к сожалению, свинок-то жалко мне, да. Свинок теперь у меня здесь а, нет, искать Скорее всего, я здесь сделаю какую-нибудь пристроечку, типа дровника или что-то в этом роде. Ну, или, может быть, со временем разведу еще кабанов. Короче, видно будет. Ну и вот, ребятки, собственно, мои, мой урожай. А, репка у нас подросла. Сейчас давай мы ее быстренько соберем и, конечно же, продолжим. Так, один мини-огородик есть, но у меня есть еще и второй огород. Он уже немножко побольше. Здесь у меня, значит, растет не только, а, не только репка, но еще и морковка. Да, здесь мне придется попыхтеть немножечко побольше. Эх, солнце еще высоко, давай работай, арванина! Ух, неужели убрал? Да, но это только одна часть истории. Сейчас мы это все дело будем обратно засаживать. Спросишь, зачем мне столько много еды, а я тебе отвечу. Я просто очень хорошо люблю пожрать и затариваю стратегическими запасами на несколько лет вперед. Мы, значит, осуществляем посадочку Я тебе дам несколько э, советов Не старайся садить слишком близко Какие-либо семена э, друг К друг другу Иначе ты просто-напросто переведешь продукцию Потому что чем ближе ты их посадишь Чем хуже они себя будут чувствовать И просто-напросто не будут расти А загниют Ну а вообще, если тебе нужно больше гайдов По различным аспектам игры То, пожалуйста, переходи в плейлист по Вальхейму Там ты найдешь гораздо больше интересной актуальной информации В том числе и гайды Приятного просмотра, продолжай Друзья, да, засадила, значит, этот огородик Ну, как говорится, что у меня было Все я рассадил На весь огород у меня не хватило Ну, хотя я, в принципе, сейчас знаю, что я сделаю Я просто возьму еще репы Из моего хранилища У меня тут ее достаточно много И засажу, наверное, еще с 50 А то или даже со 100 штучек Чтобы у меня огород был по максимуму а, полный Да, провизии нам всегда пригодится Никогда не знаешь, как жизнь повернет В частности, мы сейчас с тобой направимся К болотам, опять-таки, да, и Попробуем выбрать там место для нашего следующего мини-форд-поста, с которого мы и будем выходить на босса массу костей. Давайте сейчас сварим немножко колбасок. Так, в смысле, подожди. А, еще и чертополох сюда нужен. Однако, ну, чертополох у меня проблем нет. Достаточно много я в свое время насобирал. Ведь знал, как приспичит, когда приспичит и когда нужно будет его применить. Тадам, друзья, наконец-то колбаски. Эти самые колбаски я буду использовать вместо рагу из оленины. Да, немножечко меняем свой рацион. Главное, чтобы моя жопа потом пролазила вот эти вот дверные проемы. При подготовке нужно будет учитывать то, что нам с тобой надо будет установить там а, портальчик, в который мы будем с тобой перемещаться. Для этого давай с тобой загрузим сюда качественную древесину. Насколько я помню, нужно около 20 -ти. Штучек, так, это у нас раз. Также нам потребуются камни суртлинга. По-моему, двух штучек будет достаточно для установки портала. И также глаза а, Грейдворфа в количестве 10 штучек. Все это у меня имеется. Это, ребят, для того, чтобы я там на болотах не искал, знаете, ни грейдворфов, ни суртлингов там. Некачественную древесину Которой там вообще нет А просто пришел, а, нашел себе, значит, какое-нибудь место Какое-нибудь помещение И там просто воткнул портал После чего я смогу туда спокойно тпешиться а, Для того, чтобы вести какие-то боевые действия а, С боссом массы костей Да, для удобства все, ребятки, делается только для удобства Пока что у меня а, домик для отдыха Это вот неудобная вот эта халупа Курятник, в котором даже свет, друзья, уже давно потух Ну, ладненько, мне как раз на сон грядущий Как говорится, чем меньше света, тем лучше давай поспим, викинг проспится и в дело годится. Тем временем шел 154 день нашего выживания. Немного, немало времени прошло, а у нас уже, как видишь, имеется вот такой вот недостроенный, но тем не менее домик ярла. Ну, смотри, как много угля за ночь пережарилось. Бери на заметку, ставь печи свои на ночь, и тогда ты будешь с утра наблюдать вот такие вот кучи а, угля. Ну что ж, давайте пока у нас, значит, чтобы печечка у нас не простаивала, мы, конечно же, ее загрузим еще одной партии, да, и пока мы будем кататься к нашему приезду, все дело уже должно будет а, пережариться так, ну что ж, выдвигаемся, отдаляемся мы от нашего замка, ну капец ты погоду конечно выбрал, братишка Скретч. вот всегда так, как, как ты только куда-нибудь не соберешься, начинается какая-то белиберда, я думал будет ясно солнечно, а тут на тебе, приплыли называется, только я начал жаловаться на излишний туман и он тут же сразу же исчез. Не все так плохо, как оказалось на самом деле. А тут еще одна хорошая новость подоспела, пока мы, значит, тут выплывали. У нас, смотрите, ветер-то налаживается и начинает потихонечку поддувать именно туда, куда нам надо. Поэтому я предпочел все-таки опустить паруса до да пониже и ускориться и поплыть уже гораздо быстрее. ох вот эта скорость, вот это я понимаю, мы набираем-то. Итак, мы уже ближе подплываем к месту босса и я потихонечку присматриваю места. Вот там, видите, какая-то халупа у нас стоит. В принципе, это могло бы быть достаточно неплохим местом. Ой, еще есть черви, смотри, прикопались. Они не умеют атаковать же мою, мою лодку, Нет. Вроде бы пока не атакуют. Ну давай-ка мы сейчас с тобой рванем по-быстрому от них. Они нас точно не догонят. Эй, чувачки! Арам-дан-дан. Ну что так умеете? Нет? Ха -ха. Куда им до меня ложки? О, драугры, здорово, Вы что, уже охраняете меня, да? Пересек я вашу границу, а вы не ждали, да? Ну все. Так, так, осторожно, осторожно. Сейчас мы наскочим на риф. Оплываем, оплываем. Блин, чуть было я не наскочил сейчас на бережочек. Смотрим с берега, где нам можно освоиться. Меня сейчас, очень, меня сейчас очень сильно волнует вопрос, где мы можем подобрать какую-то нормальную халупу старую, развалившуюся, в которой можно построить портальчик. Да, с нуля, конечно же, можно тоже построить как вариант, но я бы, конечно, предпочел что-нибудь уже готовое. Да, тут у нас, смотри-ка, целая заварушка намечается. Да, мало того, что за мной плывет драугер, там у нас еще в кустиках образовался и Мистер Тролль, да, который сейчас будет рассказывать этим ребятам, что здесь рядом шастать. Не очень-то хорошая идея. Смотри, что делает тролль дядя Вася. Смотри-ка, там кто-то, видимо, помешал. И он сейчас пытается устранить проблемку. Так, а мы сейчас устраним проблемку в виде вот этого скелета. Точнее, в виде вот этого Драуга, который плавает здесь в воде. Он с одной звездочкой, кстати говоря. А ну иди отсюда! У него такая мода подбираться под мою лодочку, значит, и оттуда пытаться что-то делать. Так, давай мы сейчас с тобой отплывем, пока нам тролль дядя Вася не навалял. Тормози, родной, тормози! Хватит дальше плыть. Иначе нам с тобой... А, точно не поздоровится Вон он ходит там Короче, сейчас мы его берем на себя Отключим внимание Так, он меня не должен сейчас видеть Я суперскрытный негодяй Опа, почти в упор подходит Ох, ты же увидел он меня слишком рано Я думал, меня попозже заметит Так, ну что, давай биться Давай биться на руках Давай, иди сюда, подходи, давай Удар левый или правый Ох, он ушит сразу двумя Ну-ка, отлично Однако, получайка есть, друзья Расшатали мы этого папку тролля Че, у тебя зубы, что ли, лишние? А ну, подходи давай Сейчас я тебя их буду считать Так, раз, два, три, четыре. 5. Ну и осталось определиться с местом под а, свое жилище. Интересно, есть тут какой-нибудь а, типа форт-поста или что-то в этом роде? Ну, скорее всего, нет, потому что я здесь уже был. Как низко у нас это жижа здесь находится. Вот это, кстати, очень мне повезло сейчас. Сейчас мы ее будем добывать. Тут буквально будка у меня была, возле которой, кстати говоря, можно сейчас погреться. Давайте зажжем сейчас костерочек. А, погреемся. Да, вот тут я раньше был, она все-таки целая у нас. Сейчас давай разожжем костерочек. А, он догореть-то не будет, потому что у нас костер находится ни хренашечки не под крышей, а стоило бы наверное его разместить под крышей ну-ка давай попробуем в другое место, сейчас костер переместим, вот сюда скажем тут он будет нас гореть, да, здесь вполне нормально он а, горит, ну что ж, давайте бафнемся по-быстренькому, а то что-то я совсем уже а, без бафов что-то как-то не очень в дождливую погоду, поэтому стараюсь всегда обзавестись бафом сначала хотя бы на бодрость Ох ты ж, тут еще и дух у нас подоспел, давненько я вас не видел, ребятки, ну-ка подходи по одному, опа У них, кстати, удар очень жесткий и лучше всего уворачиваться, нежели блокировать Оп, так, пока ну получай-ка Дух, а так горит хорошо, как будто он реально не дух, а какая-то хрень непонятная Так, что там зеленый еще, смотри, подходит походу, там большой слизень, смотри там у нас большой слезняк оказывается. А вот от этих типов, кстати, лучше всего принять, наверное... Гори тоже, Форест, гори! От этих типов лучше всего принять медовушечку, потому что если он бомбанет, то нам мало не покажется. Так, ну и, конечно же, дробящим. О, смотри, подмога подоспела. Отлично, но мне уже твой ядовитый урон не так страшен. Смотри, давай, родной, давай работай! Сейчас ты с ним закончишь и посмотрим, сможешь ли ты одолеть следующего. А я пока буду на, под... на подмоге вот того Драугра, я... Постараюсь вынести, но он почему-то не выносится Это не лучник? Нет, случайно Смотрите, этот слизняк Расшатал только что самого сильного Грейдворфа, блин, зараз, такая, а Еще и драугр здесь попался, лучник Постараемся с ним постреляться Но, блин, они такие жесткие эти типы, особенно когда ты находишься В тролле и броне, как я вот сейчас, да Блин, на болотах просто без такого кипиша Вообще не обходится, так, продолжаем Расшатываем слизняка Расшатываем слизняков Отличненько. Ну, вроде бы со всеми разобрались, да. Ну, они мне тут точно покоя не дадут. Итак, надолбил я немножко с этих грейдворфов дерево. И мне хватило сделать а, верстачок рядом со своим дракаром. После чего я решил все-таки его отремонтировать по максимуму. И решил это все дело я здесь оставить на пока. И переместиться уже а, в другую сторону. Надеюсь, мой дракарчик никто здесь не поломает. А, я решил все-таки его здесь отметить. Да, что у меня вот здесь стоит драккар. Да, это для того, чтобы я его потом смог а, найти, когда буду плыть с огромным количеством железа. Вот на собственно, алтарь босса масса костей. И наша с тобой основная задача будет построиться где-нибудь поближе. Не, ну я, конечно, нашел интересное местечко. Да, это вот та вот а, разрушенная башня. Но здесь проблема, друзья. Здесь эту башню охраняют драугры. И не просто драугры, а один с одной звездой и, по-моему, стрелок с двумя. Это достаточно жестко. Я бы вам сказал, и те 9 стрел, которые у меня остались, они, мне кажется, их, короче, будет недостаточно. А я, в принципе, бы, наверное, в идеале бы, наверное, воспользовался вот этой башенкой. Но как ее сейчас отбить, ума не приложу. Потому что вот этот Драугр, он очень больно будет стреляться. Поэтому нужно быть очень аккуратным и осторожным при убийстве его. Блин, капец, это лучник, друзья, это точно лучник откуда ты здесь взялся этот лучника с двумя звездами а ну-ка получай из режима скрытности есть такое дело опачки он уже бежит к нам получает еще в голову блин не надо ему дать попасть этот тип не должен в нас попасть никаким образом это ребят лучник с двумя звездочками и от его выстрела лучше убегать тихо тихо подожди это очень мощный лучник это очень мощный лучник выстрел выстрел выстрел выстрел убиваем этого типа нет Успел? Успею я ли? Ах, ты же успел, друзья, успел. Этот лучник не выстрелил ни разу, блин, если бы он выстрелил, он бы реально мне, а, меня здесь потрепал, как, блин, плюшевую игрушку. И там, по-моему, к нам еще один Драугар идет, который у нас с одной звездой, но это уже обычный боец, а по бойцам у, у нас урон проходит достаточно нехило. Так, ну что, давай поборемся с тобой, давай, давай, боремся, боремся, опа! Ну давай, ну давай, давай, давай, удар, удар, опа, пропускаешь, пропускаешь, родной Что ж такое, скелетон, иди отсюда, ты здесь вообще не к месту, ну что ты, куда побежал-то, давай бодаться Давай бодаться, надеюсь, там тоже не с двумя звездочками драугур настреляет Иди сюда, иди, хорош уже убегать, блин, я сейчас долбану же, а Блин, моя медовушка заканчивается Куда он вообще убежал, как будто секунд драугур попался, смотри, что делает, а А здесь самое главное, это сейчас нужно уничтожить эпицентр возрождения этих драугуров. они появляются вот отсюда вот смотри, еще один лучник у нас появился, но этот не такой хардовый, как был до этого Ну-ка получай Его-то мы расшатаем, да, по-быстрому Хорош уже, хорош, ну не серьезно уже, скелетон, ты задолбал, реально, отстань уже от меня, а Все, ребят, мы захватили этот форт, тадам, да, наша, как говорится, взяла победа Победа празднует, викинг празднует и торжествует В этом месте мы, наверное, с тобой и постараемся поселиться Итак, ну вот я, значит, сбегал за необходимыми ресурсами Давай уже сейчас здесь с тобой разместим портальчик с помощью которого мы потом и будем перемещаться сюда И выстраивать здесь свой порт Куда бы его поставить-то, а? я даже не знаю Вот тут, вот, в принципе, нормальное место Но как-то здесь, мне кажется, тесновато Но хотя он здесь встанет, да Главное, чтобы мы не появлялись куда-нибудь, не знаю, внаружу Во, вот так вот вплотную к стеночке сейчас поставим мы и как-нибудь назовем Во! Ну что ж, вот такое название дало этому месту Ну что ж, поехали добывать железо Та-дах, здорово, ребятки! Я здесь был или не был? Я вот не помню точно Судя по тому, что здесь у нас какая-то куча говна На полу, я, скорее всего, здесь Не был, чем был И тут нас стоит элитный драугер Здорово, элитный драугер. можно здесь потревожить твое жилище, блин, похоже он меня сейчас сам потревожит, блин, эти парни мне че, чем не нравятся, эти элитные типы, у них достаточно мощное количество здоровья, да, они жесткие, черт возьми. Поскорее надо вот тут жижу размочить, которая на земле, иначе они будут постоянно здесь появляться, эти вонючие упыри Еще один, смотрите, вышел, вышел немец из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить А ну пшел вон отсюда, сегодня я здесь за главного Давай прошарим сразу же, О, две цепочки нашел, это очень круто ну, скудника на самом деле. Я всегда в таких сундуках желаю находить только лишь, лишь железо. Потому что за железом, собственно, я сюда и пришел. И чем больше железа в таких сундуках, тем мне же потом меньше надо будет махать вот этой своей а, кирочкой. Но ничего, раз мы сюда пришли махать кирочкой... Мы, наверное, сначала ей как следует сейчас э, помашем. Начинаем, ребят, разработку, добываем кучу грязного металлолома. Я слышу какие-то звуки, какие-то хлюпающие противные звуки, какого черта, кто там, кто там такой сидит, кто там так сильно хлюпает, а это у нас, ребятки, слизень. Давайте мы примем лучше медовушечку, потому что эти парни умеют очень жестко портить воздух. Ой-ой-ой, свет отключился Зачем я это сделал? Надо было как-то поосторожнее Ну ладненько, друзья Также в этих криптах нам попадаются вот такие вот Иссохшие кости Эти кости, собственно, и пригодятся тебе Для того, чтобы вызвать третьего босса Массу костей Насколько я помню, нам таких костей нужно будет 10 штучек на, Для вызова одного босса Ну а мы продолжаем дальше ковырять Эти злачные кучи вонючего металлолома Черт возьми, да как же здесь воняет-то Еще и эти слизни Зловодные помещения ну сейчас Я вижу там сундучок, друзья, бинго Вот такие сундучки я обожаю просто в этих криптах Ой, и тут еще и Драугры охраняет, оказывается Блин, не хочу я, ребят, своей вот этой бадзукой сейчас здесь буянить Я не хочу ломать вот этот свет, который здесь светит Давай мы с тобой так разберемся Просто-напросто потихонечку с тобой поговорим Да, вот с топорами, да, как настоящие викинги хардкорные Да, забираем все грибы Грибочки нам очень сильно пригодятся уже при наших будущих с тобой путешествиях поэтому я не пропускаю ничего, забираю просто отсюда все. Ну что, подвернется ли мне удача сейчас или же нет? Пабам, бам да, 10 кусков металла, это очень-очень хорошо. Надо бы еще побольше. Давай попробуем поковыряем с тобой в ту сторону. Ну, в этой стороне ничего особенного, кроме грибочков. Ну, тоже хорошо, лучше, чем совсем ничего. Так, ну что ж, добрался вроде без эксцессов. Давай мы сейчас сгрузим с тобой эту, эту огромную кучу металлолома сюда. Также сгрузим с тобой все, что нам удалось добыть в этой чудо-пещере, чудо-крипте. И вообще, по большому счету, мой дракар уже по максимуму практически наполнен. Разве что мне еще удастся унести один такой свой инвентарь. И можно отчаливать обратно к себе на базу. Ну что ж, вот такое сегодня у нас выживание получилось. Да, немного немало. мы с тобой сегодня сходили, значит попутешествуем немножечко, показал тебе все то, что мне удалось построить. Все, собственно говоря, как и обещал. Ну а что ты, зритель, думаешь по поводу моего прохождения и выживания в Вальхейме? Напиши, как ты привык выживать, и я с удовольствием с тобой пообщаюсь в комментариях. Ну что ж, продолжай играть только в самые крутые топовые игры, приятного тебе геймплея, еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение, конечно же, следует...